Всем привет! Меня зовут Илья. Больше 15 лет я развиваюсь в продажах. Из них более 10 лет я являюсь руководителем различных направлений продаж. На сегодня я занимаю позицию директора по продажам в крупной американской процессинговой компании, которая работает на территории России. Вопрос инвестиций и управления своими личными финансами волнует и занимает меня достаточно давно, но активно начал заниматься этим вопросом не так давно, где-то порядка года назад. Почему я это делаю? Потому что я действительно хочу управлять своей жизнью, а не жить так, как получается. Я хочу достигать своих целей, которых достаточно у меня много. И основная моя цель – это достигнуть финансовой свободы. Опыт инвестирования у меня не такой большой, как бы мне хотелось, но в общем-то у меня есть какие-то наработки уже в этом направлении. Есть в том числе и достаточно негативные вещи, например, в 2011-2012 годах. Я достаточно активно покупал золото на ОМС, но в, середине, в начале середины 2013 года произошло существенное падение золота, курса золота, порядка 25%. И в тот момент, конечно, было очень страшно, была паника, наверное, как у многих, кто имел в то время золото в активах, хотелось бы быстрее его продать, чтобы не получить еще больших убытков. но что-то в тот момент меня удержало это сделать. Я решил не фиксировать убыток, не выходить из этой позиции. При этом в 2014 году, когда произошло резкое ослабление рубля и рост курса доллара, курс золота в рублях он достаточно серьезно вырос. И мне как раз на этой волне удалось зафиксировать, выйти из этой позиции, и зафиксировать даже в, общем -то, в рублях прибыль, достаточно неплохую на тот момент. Поэтому в общем -то, были как негативные, так наверное, и позитивные моменты. С точки зрения инвестирования, информация и информационный голод в отношении инвестирования – это достаточно актуальная проблема на сегодня. И я, когда занялся этим вопросом, понял, что для того, чтобы найти качественную информацию, на самом деле нужно потратить либо очень много времени, либо ну, вообще это сделать достаточно сложно, потому что в своих изысканиях я неоднократно натыкался на различного рода вебинары, Спикеров, которые вели себя как демоны, утверждая, что сейчас вам сделаем золотые горы за месяц, приходите к нам, дайте нам всего лишь там все ваши деньги. Этот вопрос такой достаточно... Мне показался опасным. Вообще в один момент я даже начал думать, что, возможно, инвестиции это вообще какой-то миф. И нет на самом деле правильного подхода к инвестированию. Здесь невозможно действительно грамотно делать деньги. Но... Как раз, когда я начал заниматься активно вопросом личных финансов, я а, ознакомился с серией мастер-классов «Антикризис», в которых как раз принимал участие Максим Петров. И а, уже тогда я обратил внимание, что в целом мне понравился подход Максима, как он а, как бы обосновывал свои а, позиции, которые он предлагал тогда, участвовать в которых. Собственно, и плюс ко всему, конечно, меня подкупило то, что эти прогнозы, которые давал Максим, они с достаточно высокой точностью сбывались с течением времени. Плюс также, наверное, в сторону Максима сыграли достаточно неплохие рекомендации Максима Темченко, материалы которого я тоже достаточно активно изучал в тот момент. Ну и, собственно говоря, когда я увидел приглашение на вебинар от Максима Петрова. Я даже долго не раздумывал, я сразу же понял, что я буду участвовать, оплатил участие и, собственно, как бы провел первый совместный, так скажем, с Максимом вебинар, в котором я был, естественно, участником и понял, что да, действительно, это, наверное, тот подход, который я искал. Ну и в дальнейшем, наверное, если говорить про дальнейшее участие в проектах Max Capital у меня не было каких-то уже больших сомнений. Сомнения были только в форме, наверное, участия, там, на какой тариф условно пойти. Например, сейчас я принимаю участие в закрытом клубе инвесторов и нахожусь на золотом тарифе, но на самом деле в будущем планирую перейти на платину. Мне очень нравится и откликается подход Максима к инвестированию, к долгосрочному инвестированию, когда он заставляет тебя мыслить, меняет твое мышление и заставляет тебя мыслить не порядками месяц-год, а на самом деле заставляет тебя мыслить порядками десятилетий. И а, здесь как раз, а, наверное, вот такой основательный подход меня больше всего и подкупает, но также мне нравится в подходе Максима еще и то, что помимо таких долгосрочных инвестиций он всегда держит руку на пульсе и старается использовать. А, конкретную текущую ситуацию на рынке для того, чтобы увеличить доходность своего портфеля, при этом рискуя не больше, чем какой-то долгосрочной прибыли. То есть вот сочетание всех этих факторов плюс то, что Максим достаточно много времени уделяет вопросу важности инвестиций в развитие не только личных да, финансов, а именно построения семейных, семейного большого капитала. Это тоже мне очень сильно нравится. И, наверное, поэтому я сейчас здесь совместно с Максимом и командой Max Capital. Каких результатов мне удалось добиться на сегодня? Ну, могу сказать так, что я получил в первую очередь базовые фундаментальные знания об инвестировании, которых я не мог собрать до этого достаточно четко и структурированно. Я получил структуру формирования инвестиционного портфеля, которую я уже активно использую для себя лично. Ну и плюс я получил набор неких фишек, некоторых фишек, которые на самом деле позволяют даже неискушенному инвестору практически с профессиональным подходом составлять инвестиционный портфель, который будет давать доходность выше, чем самые простые инструменты, как, например, депозит там, или пифы, ну и при этом сохраняя риски не выше выше озвученных инструментов что на сегодня какую первую как бы, задачку я для себя решил, я уже, по большому счету, обеспечил себе финансовую безопасность, чем, что мне, на самом деле, уже очень сильно нравится. Кому я могу порекомендовать курс и совместную работу с Максимом? Могу сказать, что я могу порекомендовать этот курс и общение с Максимом Петровым каждому человеку, потому что в наше нелегкое время, когда практически, можно сказать, нет какой-то стабильности в нашей стране, когда правительство подкидывает нам периодически законы, которые усложняют с каждым днем нашу жизнь. Вопрос управления личными финансами, формирования своего собственного капитала для обеспечения себя и своей семьи на будущее, я считаю, что это один из самых важных вопросов, которым нужно уделять сейчас максимум внимания. Поэтому берите, как говорится, все в свои руки, и я со своей стороны рекомендую Максима Петрова и команду Max Capital для того, чтобы они стали вашими проводниками в мире инвестиций. Всем спасибо. До свидания.